Приветствую вас, друзья! На канале Каменный Успех. Дома из камня. Строительство из камня. Это пазлы, это определенный рисунок. Это то, что камни подбирают, и как они ведут вас за собой. Не вы ведете, а камни ведут вас. Потому что они ложатся природой уже в свою ячейку, в свое место. Это как пазлы, которые не вставите в любую другую свою ячейку. И вот среди миллионов, Среди тысяч камней каждый камень выбирает свое место. Тогда это будет хорошая, добросовестная, качественная работа. Вот о чем пойдет речь. Урок, как необходимо ставить камень на свое место. Для того, чтобы поставить камень, должна быть платформа под вот камень. То есть обязательно платформа. Какова она у вас? Сюда можно маленький поставить, правильно? Сюда можно тоже маленький поставить. Накинули растворчик. Расторчик у нас уже стал на свое место. И теперь берем наверное, Любой камушек, как я вот взял. Вот. Многие мастера берут камни, вот он поставил его. И боится его при при притронуться к нему, боится его за забутувать хорошо. Но для, для того, чтобы камень ваш хорошо стал на свое место. Необходимо взять молоток и постучать. Вот, смотрите, как у меня садятся камни. Вот они. Я его придавливаю на свое место. Я его бью уже. Он садится, он садится на свое место. Каждая, каждая емкость в середине, она заполняется вот этим раствором. И потом снимаю. Снимаю этот раствор, который... И смотрите, у меня шелк получается э, тот, который необходимо мне. Не просто бояться трястись над этим камнем, чтобы он не поплыл, а наоборот делать тот раствор, который необходимо, для того, чтобы камень, камень сел на свое место и ударили сразу, и ударили прибили его, чтобы он стоял. Видите, он встал, и все. Каждый камень необходимо ударять. Это одно из правил, которые я вам преподношу. Вот я вам покажу вот у меня мастерок, но он не так сильно сбитый. Сейчас мы посмотрим другой мастерок. Смотрите, вот у меня ручки. Вот на моих старых мастерках они утрамбованные. Они сбитые. С вами всегда молоток, с вами всегда мастерок, которым можете вы ударить по камню. И камень ваш садится на свое место. Вот настоящие пазлы, которые нужно собирать. И если ваш пазл не, не становится в свое место, значит ваша картина ни за какой счет не получится. Потому что ваш пазл соберется только за счет правильного отношения к камню правильной работе с камнем очень многие мастера забывают об о, -о, -о, -о 0 0. вот здесь когда вы поставили два камня один второй обязательно вставляете клин вот делайте вот так зачем необходимо ставить клинья между камнями раствор разжимается между камнями и вся все пространство которое между камнями оно закрывается сам камень зажимается между камнями он не может никак двигаться правильно расклинить камень это значит вот смотрите видите раствор между камнем и другим камнем то есть посредине раствора я загоняю свой клин видите чтобы мой камушек не прикасался. Чтобы мой раствор разжимался на разжатие, для того чтобы э, то есть он хорошо стоял внутри. И потом уже можно закидывать растворчиком. Заднюю часть тоже расклинивать. нужно, И по бокам расклинивать нужно. Итак, после того, когда вы закинули с задней стороны камня растворчик между, между камнями в раствор. Вставляете клин. Видите, клин вставил. И с другой стороны вставили клин. И потом этот камень, он уже никуда не денется, он будет стоять хорошо и долго. Он даже выпасть не сможет, потому что он расклинен, он стоит на своем месте, он стоит насколько надежно и правильно. И потом же эту сторону просто взяли, закидали раствором. Когда вы научитесь камни расклинивать, вам не будет никогда никаких предъяв. Никто у вас не одел, никто не скажет, ох, ты неправильно делаешь, потому что в ваших руках правда. И я учу вас мастера, чтобы вы делали правильно. И так вам понятно, как необходимо расклинивать камни. Для того, чтобы эти камни стояли на века. И вот я раньше задавал себе вопрос, как вот у него быстрее получается, чем у меня вот вам ответ потому что не уделяются вот этим мелочам внимание. они просто закидали раствором э, поставили там заки закидывали там другой камень сверху придавили все поехали сойдет сойдет никто там смотреть не будет конечно никто не будет смотреть никто этого и не увидит никогда но если вы не уделяете расклеиванием камней естественно вы где-то будете выигрывать но вы будете проигрывать в том, что у вас никогда не будет того опыта. У вас не будет никогда тех знаний. И у вас не будет никогда обличать совесть, что самое главное и необходимое для каменщика. Если его обличает совесть, это настоящий каменщик. Это тот каменщик, который будет делать свое дело на 120%. Все, мастера, стройте из камня.